Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать светодиодный светильник своими руками из алюминиевого профиля и светодиодной ленты. Для этого нам потребуется, собственно, сам алюминиевый профиль. У нас он представлен в размерах 2 метра, соответственно, мы его распилим пополам до 1 метра. Также нам потребуется светодиодная лента 24 вольта. Коннекторы для светодиодной ленты, праймер, шуруповерт, герметик, отвертка канцелярский нож, плоскогубцы и электрический медный кабель. Итак, приступим. Для начала мы берем алюминиевый профиль. Я уже его подготовил, заранее отрезал. Снимаем с него рассеиватель и откладываем пока в сторону. Теперь нам нужно подготовить поверхность профиля для приклеивания светодиодной ленты. Чтобы светодиодная лента более надежно держалась на алюминиевом профиле, я решил воспользоваться праймером для улучшения адгезивных свойств. Берем, макаем кисточку и промазываем по поверхности, куда будем приклеивать ленту, одним слоем. Даем какое-то время высохнуть, а пока займемся распаковкой ленты и ее нарезкой. В данной вариации мы используем два отрезка метровой светодиодной ленты 24 вольта. Модель данной ленты LS530. Итак, мы отмеряем длину одного куска, воспользуемся рассеивателем, отрезаем строго по метке для отреза, промаркированные на самой ленте. Далее берем шуруповерт со сверлом и в конце профиля снизу просверливаем отверстие для того, чтобы провод от светодиодной ленты вывести наружу. Обязательно следует убедиться, что внутри отверстия и по его краям отсутствуют заусенцы. Если они есть, то убираем их подручными средствами или фаскоснимателя. Теперь берем светодиодную ленту. Прикладываем, примеряем, как мы ее приклеим. После примерки ленты мы отсоединяем защитный слой с края ленты и вставляем ленту в соединительный коннектор. Обжимаем плоскогубцами до прочного закрепления. Надежное электрическое соединение готово. Далее отсоединяем оставшееся защитное покрытие клеевого слоя и приклеиваем ленту по длине профиля от начала до конца. При желании получить более яркий светодиодный светильник можно расположить в данном профиле 4 отрезка светодиодной ленты. Далее воспользуемся паяльной станцией и произведем электрические соединения двух кусков ленты между собой. Обязательно соблюдать полярность. Воспользуемся специальным лаком и покроем все незащищенные электрические элементы. Теперь мы подключим наш получившийся светильник к блоку питания 24 вольта и проверим его работоспособность. Теперь можно производить окончательную сборку. Здесь у нас нашелся вот такой вот сальник, который мы разместим в отверстие, и он будет защищать наши провода от перетирания и замыкания. Рекомендую также найти подобный изолирующую втулку или сальник. При отсутствии можно воспользоваться силиконовым герметиком. Продеваем провода внутрь сальника, а далее приступим к окончательной сборке сведения. У нас в комплекте к профилю идут вот такие вот две торцевые заглушки. И фиксирующие винты вставляем в рассеиватель пазы аккуратно чтобы не ломать кром далее прикладываем торцевые заглушки прикручиваем винтами. что у нас получилось в итоге. после сборки еще раз подключаем и проверяем светильник рабочий обе ленты светят в конце, после монтажа, не забудьте убрать защитную пленку с рассеивателя, так как в момент процесса монтажа можно поцарапать рассеиватель.